Я совсем не склонен к откровениям, Но в коробе стало грустно мне. И каким-то легким сожалением Промелькнула жизнь моя в окне. Промелькнула цепь воспоминаний Первых заблуждений и тревог. Радость предрассветных расставаний И надежда, что явилась в сорок Что явилось в сорок Пути дороги, пути дороги Куда не ждете? Летают за окошком страны, а порою и материки, Что-то разболелись мои раны, Видно от мытарств и от тоски. Многое уже не возвратится, многому давно уж вышел сорок, многому теперь уж. Не случится, а случится, то рассудит Бог, то рассудит Бог. Пути дороги, пути дороги, куда несете вы меня? Пути дороги, пути дороги, мне не прожить без вас,